Всем привет, дорогие друзья! Продолжается волшебство на YouTube-канале Алла Заднепровская, YouTube-канале Видеоконсультант. Обязательно подписывайтесь. И волшебства должно быть сегодня больше, потому что мы с Аллой провели серьезный разговор и решили немножко поменять наши последовательности, не знаю, акценты и так далее. Алла, готова к серьезным, к серьезным изменениям? Да, я готова к серьезным переменам. Мы с Игорем поговорили, так, я думала, полчасика, но мы с тобой говорили 45 минут. 45 минут с Игорем. Да, Игорь мне настраивал на то, чтобы я что-то изменила. Да? Мы договорились о неких изменениях. Ну что, давай. Чего начнем сегодня? С кванта начинаем, да? Да, мы, и это неизменно. Мы открываем квант. Из книги «Я разрешаю себе жить». Э, открываем мы его всегда-всегда импровизировано и вот э, к нам достается вот такой квант его э, знаете прямо мы с игорем решили начать с проблематики говорю, самого любимого самого любимого с проблем да. и страхов пожалуйста. И что интересно знаете когда я говорю Игорь, я то тут сейчас открываю вслепую и могут проблемы быть но ну, и вот нам повезло страх без страха нет смелости и страх – это маяк скрытых возможностей. Но, тем не менее, если брать страх как отправную точку, да еще и проблематику за основу, то мы можем очень много накопать, чтобы, опять же, вот это волшебство наступило, и чтобы мы как раз смогли расколдовать кого-нибудь из вас, если кто-то из вас заколдован, например, своими так, страхами. Давайте Поясните тогда, зачем мне сейчас это нужно смотреть и слушать? Чем, это, чем этот кван поможет мне на следующей неделе? Ну, если бы ты меня спросил, э, с какими запросами приходят люди... Давайте да? так спрошу вас. Да. Вот, да, то я бы тебе ответила, что очень многие запросы связаны со страхами. Но они редко звучат напрямую как страх. Так. Они могут звучать... Я не знаю, почему я не действую. Там так. вас утверждаю, сидит страх. То ли страх плохо выглядеть, то ли страх, что не получится, то ли страх. Я сделаю, а меня будут, не знаю, троллить, хейтить. Так. Может быть, сейчас недоречно то, что я делаю. В общем, страхи управляют нашим неделанием. Как я, как я могу понимать, что меня руководить страх? Есть что-то, что ты не делаешь? Да. Например, например, например. Давай опять про меня, про больного человека. Да, да, да. Ну вот такие клиенты же приходят, понимаешь? Ты же еще и коуч. Да, вы меня застали врасплох. Мне страшно отвечать на ваш вопрос. Просто страшно. Вот, вот, давай прямо это возьмем. Страх вот нам подсказывает страх, что не получится. Например, да, не получится красиво ответить и и так далее. И, и еще вот Таня помогает нам, да, страх быть непонятой страх, mm -hmm. что не получится, страх быть не Страх вот. ошибиться. Ну что-то страх ошибиться. Отличный вопрос, который может расхолдовать. Давай. Что может быть самого-самого плохого? Когда ты все-таки ответишь, когда ты все-таки, Таня, сделаешь, когда ты все-таки, Аня, зайдешь в длинный проект. Что может быть самого-самого плохого? Ну вот ну, давай, давай по поимпровизируем. Ну что? Помидорами не закидают, э, нас смотрят в онлайне. На меня, на меня плохо подумают обо мне и что но это самое плохое ну, наверное есть хуже но это, ну, тоже, например, это тоже страшно например смотри плохо подумает и что все-таки находить дальше ответ так, ты знаешь большинство моих клиентов когда я задаю им этот вопрос они так я говорю это самое самое плохое они такие не, ну прям вот самого самого, что я даже не могу придумать, правда? Вот этот вопрос и вам, уважаемые слушатели в инсте. Вот что может быть, ну самого ужасного. Ну плохо, кто-то что-то подумает. И чтобы пройти чуть дальше и глубже и, и копнуть страх этот еще, можно можно задать себе вопрос: ну и что? И что? Как это может на тебя повлиять? Ну, кроме того, что ты даже можешь это и не узнать. А знаешь еще что? Вот про по поводу плохо подумают, по поводу, что не получится, и тогда опять же меня там как-то осудят, а я же про это рассказал или рассказала. Так вот, где-то примерно процентов 10 людей будут нас любить просто так. Вот просто так, ну, наверное, 10 это многовато, вот 5 будут просто так любить, <связываю> по факту, по факту нашего существования. Примерно процентов 10 будут любить нас э, за какие-то наши действия. Ну, например, там, э, смотрю Аллу или читаю и вдохновляюсь, или провел мне Игорь коуч-сессию, и я продвинулся, и я его за это там уважаю, да? Вот примерно процентов... 10-15 людей вот будут нас любить вот за эти вещи примерно процентов 20 людей будут относиться к нам абсолютно нейтрально да сколько у нас получается 5 но ну, где-то 22 ну смотря смотря чем мы занимаемся вот мы с тобой занимаемся все-таки для людей во имя людей включая себя да, это важно помнить, включая себя. Это где-то процентов 25 все-таки будут реагировать на наши действия. Это получается уже 30. 20 будут нейтрально относиться. Да? 20, еще 10 будут говорить о том, что где-то что-то услышали о нас, и это было хорошо, и они тоже нас за это уважают. И будут точно процентов 30 людей, Чтобы сделали, которые... Что бы вы ни сделали, ни сказали. Да. Что бы мы с тобой ни делали, что бы, мы, что бы мы не вещали, как бы мы другим ни помогали, они будут... Мы им не будем нравиться. Вот не будем, и все. И даже если спросишь, а почему ты что, знаешь его, да, или ты знаешь ее, они скажут, не знаю, но не нравится она мне. Поэтому расслабляемся, выдыхаем, и и говорим действуем не знаю запускаем э, проекты и все прочее делаем потому что будут люди которым мы просто не будем нравиться как-то раз меня троллили быстро расскажу так. и когда я спросила вы что у меня были мне даже на блоге на моем есть об этом э, статья вы что были у меня на на каких-то мастер-классах. Нет, говорит, я никогда у вас не была. Вы про меня от кого-то слышали, кто у меня был. Нет, никогда не слышала. Я говорю, так почему, позвольте узнать, вы про меня говорите плохо. Она говорит, это цена за вашу публичность. Я, она меня решила воспитать, понимаешь? Вот, на самом деле для человека. Кстати, запросите, адекватный... заметьте, заметьте, благодаря этому троллингу родилась статья Точно, точно. Я благодаря этому троллингу, причем я так потрудилась, я сделала скриншоты, я там прямо вот она меня вдохновила на это. Это был человек, за авторство было присудить прямо так и есть да. в какой-то степени точно. И ты знаешь, почему я это сделала, почему я эту статью написала? Когда у меня выпускаются студенты из коучинг-школы, у них эти страхи, их просто прямо гриб, как грибы растут. Да? По мере приближения к сертификации страхов все больше. Так вот, и один из страхов, это страх, что я буду кому-то не нравиться, я что-то не то скажу. Меня будут хейтить. Такой страх тоже есть. И когда я выпустила эту статью, я теперь на нее ссылаюсь, люди читают и говорят, угу. господи, да ерунда. Для человека с адекватной самооценкой абсолютно, ну, правда, фиолетово, что продумает про него какая-то женщина откуда-то там еще и не, не из моей страны. Вот так, правда. А у, нас у вас ссылка на статью, вы же понимаете, да? Да, да. Все будет. Как переходим, меня трогали, переходим к важному, кстати, помогающему инструменту Коучингу, коучингом картам, которые помогут, которые, я надеюсь, поможет нам справиться и нашим зрителям со страхами. Включать? Да, да, включай карты. А мы решили изменить чуть-чуть концепт и карты не как напутствие сегодня использовать, а карты как помогалку к нашему кванту. А квант страх. И вот что же делать со страхами. И вот если брать вот эту вот прияду страхов, страх проявляться, страх, что не получится, а вдруг я скажу что-то не то, а вдруг обо мне что-то не то подумают, давай откроем D8. D 8 Я справлюсь с этой задачей. Так, так справишься. И что, вот это такой ответ. Уже... Вот такой ответ нам. Да, я знаю, что не слышно собеседника, он не смог выйти в эфир, и поэтому я тут за двоих. мне пишут. Я, я очень виноват, прям очень. Вот, он не может выйти в эфир сейчас, и я здесь за двоих работаю. Итак, такая карта, что тебе дарит радость? Вот как бы ты связал это, Игорь, сразу тренируем твой страх. Как бы ты связал страх и вдруг такая, такая подсказка, что тебе дарит радость? Ну, поможет, я бы сказал, что, что, вероятно, есть что-то, что важнее, чем страх, да, и, соответственно, это больше, мотивация сильнее, чем стимул, да, в данном случае, и тогда... Вероятно, собрать... есть что-то больше, чем страх, да, да. Говорит, говорит Игорь, и есть стимул к мотивации, и это может больше ну, сработать. Я добавляю в это поле еще, добавляю. У нас мозговой штурм уже сейчас. Ты же не мой плюс, плюс про то, что мы говорили, что в каждом там, страхе или последствии негативном последствии страха, может быть некий бонус плюс то, что у вас получилось со статьей. Вот Это радость, да? Точно. В результате страха может быть радость. Точно. Знаешь, я когда обучаю и вот мы заходим в эту тему страхов, я всегда говорю про то, что страх это маяк скрытых возможностей. Вот как раз Какие скрытые возможности для меня вот в этой моей истории про троллинг? Я написала статью, я теперь это произ... рассказываю как кейс. Когда люди слышат, то они расколдовываются. Я... Какие ресурсы я нашла, да? Я нашла ресурс спокойно реагировать на... У нее было очень прям наезд-наезд такой. Смотри... Там плюшки еще какие. Когда тренируешься в онлайне спокойно отвечать хейтеру, то уважение к тебе гораздо больше, чем ты без этой тренировки. Вот просто заднепровская, где хорошие отзывы, и заднепровская, где отзывы не очень, а я достойно на них отвечаю. Это две разных заднепровских, да, и у второй заднепровской прямо такая жирненький такой плюсик. Это правда. И... Товарищи вот... хейтеры, напишите пару комментариев для Аллы, чтобы Алла смогла пару коммент... еще пару статей написать. Да-да-да. Игорь предлагает сейчас написать, побыть моими хейтерами для того, чтобы меня дальше раздвигать, знаете, мои горизонты и рамки. И смотрите, для чего страх? Страх для того, чтобы мы, пойдя в него, открыли какие-то свои еще скрытые возможности внутренние. Может быть, это... Например, сила конфронтировать, при этом твердо к проблеме мягко к человеку, не моча человека. И вот тут, кстати, я очень хотела рассказать вам о, о психологии. Это сейчас очень важно. У нас помимо э, ретроградного Юпитера, слава богу, у нас закончился период ретроградного Сатурна и ретроградного Меркурия. Выдыхаем все. Но у нас продолжается до 23 ноября ретроградный Юпитер. Это про, и, и про партнерство, и про отношения. Ну, он такой вот он такой и про какие-то э, про чудеса, про какие-то такие, знаете, плюшки прям буквально от вселенной плюшки, которые падают. Вот в Ретрограде Юпитер еще до 23-го Марс. Включился ретроградный Марс 30 октября, и он будет до середины января 2023 года. Про что Марс, друзья? Марс про нашу силу собственную, про энергию и про действия. Вот Марс – это целенаправленность такая. Так вот, что значит он в ретрограде? Любое насилие, любая ненависть, любой, э, любое... Э, Противодействие жизни, любые преступления против людей, любые разрушения, и не только жизни человека, но и разрушения, например, инфраструктуры, которая поддерживает жизнь. да. Вот любые вот, э, перечисленные мной действия жестоко караются. да. И э, если посмотреть в контексте нас, э, тех, кто сейчас слушает, и нас с тобой, Игорь, и нашей, наших слушателей в Инстаграме, то это про что? Вот где-то насилие в отношениях было, обязательно будет некий откат назад. Будьте аккуратны. И особенно есть вот такой период, еще я прям специально его даже для себя записала, период э -э до... Сейчас, сейчас, сейчас, с 16 октября до 12 ноября период возможных конфликтов. Будьте в конфликтах, ведите себя достойно. Не нужно насилия. Можно обозначать свою позицию, но помните про позицию другого человека. Он почему-то так делает. Он почему-то так делает. Умение стать в ботинке другого, но не оставаться в них, это и есть эмпатия не оставаться в них, да, как будто шмыгнуть туда, почувствовать, понять и вышмыгнуть, вот это очень-очень пригодится. И очень крутой период открывается с 13 ноября, 13 ноября открывается период в деятельности бурных возможностей. Воспользуйтесь ими, и это как раз вот… Надо записать, чтобы не проспать 13 числа. Пред... Так предстоящая неделя же, понимаешь? Как раз 14 нас будут смотреть, наши слушатели на YouTube-канале. И это как это раз же, нет, коридор... Это, через неделю, это уже через неделю. Через? Подожди, что-то я потеряла. Сегодня четвертое. Да, через неделю. Через неделю. Но готовиться уже можно на этой. Все. Готовимся. Как да? готовится? Давайте, планчики. Давайте про планчики. Цель на неделю. Эм, цель на неделю. Напоминаю. Лучшая цель на неделю, да, главный фокус цели на неделю, это когда мы идем от стратегической цели на год, переводим ее в цель на месяц и дальше уже цель на неделю, да, чтобы двигаться плавно. И еще можно взять некую цель в контексте страха. Ну не зря же у нас такая, такой квант сегодня, и мы начали с проблематики. Вот какие у меня есть страхи по, по отношению к этой цели? Выписать их, применяя вот этот вот лайфхак такой, что может быть самого ужасного. И когда вы отвечаете себе на вопрос, да ничего особо такого ужасного не произойдет, не случится, абсолютно спокойно можно прописывать себе план действий, помня про то, что Марс, он, даже когда он в ретрограде, он помогает аккумулировать энергию. Он помогает целенаправленным действиям. А ретроград говорит только о том, что если мы будем проявлять гнев, агрессию, насилие и разрушение, сопутствовать разрушению, то у нас будет откат назад, у нас будет бессилие, у нас будет стопор в действиях, и по отношению к нам будут конфликты. Но вот важно это понимать и держать во внимании. Чтобы не попадать в ловушки. Алла, что у вас хорошо будет на этой неделе? Поделитесь своими целями. Слушай, я прямо в понедельник провожу э, такую крутую. Давайте уточним, уточним числа. 13 числа, 7 или... числа. 7, числа. 7 числа. Прямо вот в этот день, когда вы нас слушаете, уважаемые э, слушатели именно YouTube, зрители Ютуба. Да. Зрители, зрители зрители вот. Седьмого числа в 19 по Киеву к нам можно присоединиться, ссылку обязательно дадим, на мастер-класс "Пять шагов развития личного бренда». Как известно, личный бренд всегда сопряжен со страхами, и есть великолепнейшие эксперты, которые не могут себя упаковать, которые не знают, где брать клиентов, не могут называть достойную цену. Вот об, обо всем этом и не только пойдет речь на этом бесплатном мастер-классе 7 это, числа. это ведь не только для коучей, правильно я понимаю? Это не только для коучей, это для любых экспертов в любых профессиях. Вот в любых профессиях. И еще. Я же, помнишь, говорила тебе, что я запустила коучинг-марафон? Да, было. Коучинг-марафон, мы уже прошли четыре сферы э, из восьми и марафонцы движутся на на полном ходу и бегут, присылаем мне обратную связь, я им коучинговые вопросы, ну, в общем, все, как мы любим, в коучинговом формате. Так вот, мы делаем дополнительную такую возможность для них, и в эту субботу как раз будет, но ну, это закрытое мероприятие, будет для марафонцев такой как, как его назвать вообще, такая закрытая встреча, на которой они смогут проработать свои кейсы, побыть со мной в экспресс-коучинге, в таком 5-7 минут, поделять, где они находятся и что их стопорит, и я своими вопросами буду, как ты любишь говорить, расколдовывать, расколдовывать, а они будут продвигаться. В общем, дорогие вот. зрители, если у вас в следующую субботу или в эту субботу не будет повода для радости, вы можете смело порадоваться за участников кочек-марафона эм, Аллы Заднепровской. Да, Игорь иронизирует, да, потому что, да, попасть на эту встречу нельзя, но можно стать участником следующего марафона, обеспечить себе такую встречу на будущее. А как часто вы бегаете, извините? Как часто устраиваете эти бега марафонские ваши? Следующий марафон будем запускать в декабре. В декабре Обязательно тоже ссылки дадим перед будете запуском. Будете с ки Будете бежать, я так понимаю. Да. Ну и знаешь, еще мы запускаем несколько проектов, которые будут до конца года. И сейчас в команде мы как раз готовим эти проекты. Это известный тебе уже точно квантовый скачок, как подвести итоги года и запустить следующий год таким сильным сделать, да. Это и старт в коучинге, такой уже полюбившийся многим курс, через который я продвигаюсь своей цели миллион, обучить миллион человек коучингу. Вот, вот эти вот такие проекты, как раз над которыми мы работаем на этой неделе. А у тебя... А, а у нас а у меня в квартире газ, а у вас, да? да а я у нас нет ни да. света, ни газа, а поэтому у... очень сложно планировать что-то в этой ситуации. Что посоветуете, кстати? Очень актуальная история. Что посоветуете тем, кому сложно планировать по объективным причинам, Да, и сын мне пишет: Мама, нет по 12 часов в день света. Как мне работать? Друзья, ну, перво-наперво, Что делаем? Задаем себе вопрос. Вот этот э, вопрос, да, со светом, в зоне моего влияния или нет? Если в зоне вашего влияния, например, вы можете, там, не знаю, запустить генератор, подключить там, не знаю, какие-то там батареи или еще что-то, да, чудеса техники, то делаете это. А если нет, вот вообще не в зоне моего влияния, э, то тогда задаете себе вопрос, как я могу... Э, эту ситуацию отпустить так, чтобы в нее не включаться и не сливать тонны моей энергии. Напоминаю, что энергия – это про, про Марс, а Марс, как известно, ретроградный. И если вы будете продолжать париться по поводу того, на что вы не влияете, вы просто будете сливать тонны своей энергии. И света будет еще меньше. Не только в вашей комнате, но и в вашей жизни. На этом светлом моменте предлагаю... Завершить сегодняшние Легкие понедельники. И э, я вам очень благодарен. Дорогие друзья, задавайте вопросы. Пишите, что мне нравится в э, Алином волшебстве, как оно на вас действует или не действует. Мы с удовольствием прислушаемся для того, чтобы делать наши Легкие понедельники еще более легкими. Спасибо большое, Игорь.